Дышать грудью полной свободы, где мы летали было свободно Глаза, глаза, плечом плечу, вот так мы с тобой достигаем мечты Всё просто, ты расстояние, боль, чувства сгорают в ночи Дай мне секунду себя, дай мне минуту любви Все обещания, ноль, просто убила мой боль. Мое последнее свидание длилось два года. Она сидела дома, я постоянно был на работе, и, по сути, каждый вечер был свидание. Потом однажды я пришел домой и понял, что уже поздно. Некоторые люди называют это изменой, а мне кажется, что измена это когда ты предаешь человека, которого ты любишь. А мы с ней друг друга не любим. Легим над небом с тобой. Я жду тебя под луной, но ты не Прошу, скажи, кто для тебя я? Вроде бы зима, но город тает под ногами А я, -я иду, считаю встречных девушек Глаза возрождают! Я на холсте белом нарисую Слова благодарности летят следующим людям Андрею Чевичалову, Ольге Орловой Надеюсь, никого не забудем Наде Голубенко, Олегу Кослову, Сергею Квачу Владиславу Костину, Денису Берегичу Дай Бог им всем удачи! Константину Молчанову, Анастасии Беляковой Антону Стасенко, Кириллу Стаднику Евгению Блинову, Игорю Горбунову Алексею Изотову, Павлу Петренко Ему Ковелерс, Антону Ефимову И Андрею Назаренко Игорю Пасечному, Максиму Тембик, Михаилу Хаброву За неверные ударения в фамилиях, прошу, не судите сурово Игорю Плащанскому, Александру Компанец, Олегу Ханжинскому, Евгении Галанцевой. Ну и, наконец, Александру Горбатюк, Станиславу Спивакову, Дмитрию Нечай Конечно, Лере, ее бы я пригласил в гости на чай Ну и отдельное спасибо и главный респект по-любому Я отправляю от всей души Михаилу Хаймзону In your battle Pick yourself up and dust yourself off And back in the saddle You're on the front fire Everyone's watching You know it's serious, we're getting closer This isn't over